Необычная задача, скорее всего, необычная. Так много зелени и так много солнечных зайчиков. И надо сказать, что она вам понравилась в голосовании, поэтому я думаю, что она вам понравится и на холсте. Пишем сегодня речушечку, закутанную в листья, в деревья, в зелень. Итак, чтобы писать зелень, Зелень как бы хитрая штука. И когда мы зелень пишем сразу из зеленых, она невкусно звучит. Мало того, зелень нуждается в том, чтобы было как можно больше цветовых и тоновых нюансов. Кроме самих листиков, которые требуют частичной прорисовки, должны быть еще цветовые проявления. Скажем, свет на зелени лучше чуть преувеличивать его оранжевость, а тень у зелени чуть преувеличивать ее синеватость. Синеватость тени это рефлексы неба на теневую часть зелени, а свет оранжевит, поэтому и зелень, которая попадает на свет, оранжевит. И очень важно этот мотив показывать для того, чтобы усилить эффект света и тени и уживописнить уинтереснить очень часто на фотографиях свет и тень слишком откровенно зеленые едко зеленые и конечно от этого надо в живописи уходить скажем в живописи классической у импрессионистов зелень именно так преувеличена теневые больше синят и даже часто фиолетовят а световые оранжевят, хотя на фотографиях мы всегда видим, ну или в натуре мы всегда видим все-таки не оранжевая зелень а зеленость, но мы преувеличиваем ради художественного, как художественный элемент. Итак, подкладкой под зелень, чтобы она не была только зеленой, скучно зеленой, мы можем задействовать. Ну, вот я взял разбавитель, взял белила, взял розовый синий получился фиолетовый цвет плюс коричневый и вот какой-то такой цвет земли землистый цвет вот с него и начнем наращивать опять все те же ингредиенты нужно нарастить вещество краски на холст и охру можно добавить кроме коричневых она даст такой солнечный, солнечность подкладки под зеленью. Вы видите, я сверху вниз гоню вещество краски. Не вот так закрашиваю, а наоборот сбрасываю влагу на холст. Густота краски, ну где-то такое гуашевое состояние густоты. Я думаю, что практически все в детстве рисовали гуашью, по принуждению или самостоятельно. И, я думаю, понятна идея гуашевости подкладки. Синий, розовый, белило, коричневый и охра. условный цвет земли и сухонькие веточки, сухонькие листики подкладки. Везде, где у нас зелень. От того, что краска влажная, влажная, она очень скоро станет разбавитель улетучится и произойдет становление вещества краски, она не будет уже так скользка и непредсказуемо в прикосновениях я даже специально даю вот эту вот мазочность, чтобы эффект множества создать то есть как бы натаптываю мазки. мазочки есть на палитре, если у вас есть черный, то вы можете немножко с чернотой наполнить теневые проявления. Вот эти вот мощные э, касания воды к, к суше. Там у нас земельное и синьку чуть-чуть. Синька даст эффект, эффект тени. То есть э, рефлекса неба на теневую часть. Чтоб черному не было здесь одиноко, пусть он появится еще где-нибудь здесь, ну а потом и в стволах. Уже какая-то цветовая завязка происходит. Берем больше белил. Прямо 2 литру устраиваю на толстке и синее небо, синее или голубое, наверное все-таки голубое. Везде, где помигивает голубизна воды, чуть-чуть подложим этот третик. Можно заглянуть на палитру, как выглядит палитра на, на этот момент. Вы видите гор краски? Нет. Краска все время замешана и запущена на холст. То есть нет гор. Коричневизна в данном случае становится каркасным цветом. Несмотря на то, что мы пишем очень зеленую картину, но именно коричневизна станет каркасным цветом. Она будет везде вымигивать, как могла бы вымигивать охра. И очень часто вы видите на, на классических картинах вот это жизнь охры в подкладке. Светлые. Зайцы. Чуть-чуть можно вот так обозначить. Чуть-чуть, вот, чтобы уже настроение освещенных кусков почвы произошло. Можно дать краски стать и продолжить. А можно прямо сразу вплавлять, опять же, на палитру. Голубая ФЦ и желтая. Можно изумрудную и желтую. Изумрудную и охру. Голубую и охру. То есть у кого что есть на палитре, можете задействовать. И вот таким почесыванием чиркательным почесыванием начинаем набирать зеленость зелени и под ней мигает вот то, о чем я вначале высказал идея почвы внизу и идея сухих листьев и веточек вверху в виде вот этих рыжих пятен. Рыжими они, конечно, стали относительно зеленого. Как бы немножко антиподы цвета. От этого появляется живописность решения. Вот это вот чиркательное движение, которое, к сожалению, не сразу дается, но стоит его освоить, потому что им можно мгновенно накрывать огромные поверхности решая вопросы множества ускоренно. Плюс появление фактуры на холсте это элемент художественный, масло любит фактуру, поэтому нагнетание фактуры будет очень очень кстати. На эту фактуру Опираясь, краска даже это тоже станет скоро, там в течение часа-двух. И можно уже будет на такую вставшую краску еще более рыхло накладывать новые-новые краски. -новые